Зацепила сама суть гонка, так и еще дрифт. Что может быть лучше, когда вечером делать нечего, а на торренты лезть лень? Но в первые минуты игры даже с топовой железякой появились скрипты в виде впечатляющих картинок. Будто вне игры. В эфире картавый, в игры на ПК. И сегодня мы поговорим о только Дрифт. И хочется отметить, игра пришла к нам с мобильной версии. Видимо, разработчики пошли в банк и решили, если мобильные версии качают, то и на ПК сойдет. Сначала, как я понял, игру делали платной, но потом решили реализнуть на бесплатную. Но с DLC, хочешь сразу красивую тачку, да, да еще и вкачанную, тогда давай бабла. Условность доходит до 1000 рублей. Я не стал вбухивать свои кровные, решил сначала посмотреть, а стоит она того или нет. В общем, по геймплею нас ждет дрифт. Отмечу, я попробовал геймпад, он очень даже совместим с игрой, а обзор будет записан на клавиатуре, а значит будет с чем сравнивать. Управление на геймпаде очень удобно, ни дочетов не дошел. Как показалось мне лично, очень игра сырая, так как в... ты все время должен прокачивать опыт на одной карте. Противники скорее всего боты, но это еще не точно. Так как на карте ты один, пытаешься дрифтить и только этим ты будешь заниматься все время в игре. Однозначно для версии ПК это скучно, где драйв, кураж или адреналин. Его тут точно нет. По мнению специалистов из стима, прочту из рецензий отзыва про оптимизацию. Оптимизация. Тут ужасно. Для этой графики слишком уж много просит. Так что присла... пришлось сосать бибу и скрывать настройки. Ноутбучный гейминг салам. Управление. Если с оптимизацией можно было мириться, и играть на пониженном разрешении тут вообще ахту. Запоздала реакция на газ, это просто охуенно. Сначала я скинул все эти лаги и баги, ибо на, при первом заходе она вообще отказалась реагировать на газ. Но с остальными кладышами управления такого не было. Физика. Машина будто картонная, весь, э, веса у нее нет вообще. Ты просто поворачиваешь и результат один. Ты идешь в смертный дрифт. Отпустил газ, машина распрямляется ручник. Также делает цыганские фокусы. Он не блокирует задние кол колеса, а просто тормозит. Так что, выйдя из опасного угла, ты не сможешь поцеловать стену. Все, что тут нормально работает, поворот колесами. Так что весь дрифт будет завязан на дрочке влево-вправо. Будто не дрифтишь, а шашкуешь. Итог. Все хуйня. Давай по новой. В общем, поиграл я следующие два часа. Если ты большой фанат телефона, то беги, бери. Идея просто супер, но я думаю, допилят они физику. А может быть и не допилят. Управление на любителя. Есть варианты поднастроить на себя. Вы можете также поиграть на телефоне. Различий абсолютно нет. Только нужен телефончик поприличней. Короче, двумя словами. Короче, двумя словами, тоже, что и на мобилке. Очень надеюсь, что будут вестись дальнейшие работы, а игра не превратится в очередную игру из линейки. В общем, тут дело каждого. Стоит ли такие реализы делать на ПК? Есть ли у них такое будущее на мобилках? Напишите мне свои комментарии, что вы думаете об этом. У свистопределки был картавый в игры на ПК.